Что сегодня мифы для людей XXI века, людей, впадающих, с одной стороны, в ужасный религиозный минимум, который только может, который только способно человеческое сознание, чтобы при этом еще как-то оставаться, называться человеком, до невероятнейшего отрицания всего прошлого, отказываясь воспринимать все, что имеет антинаучный какой-либо да, склад или проявление. У нас есть с вами возможность перестать впадать в крайности, охватить все, понимая, что крайности это лишь... Частные случаи собственного, собственного бессилия, пожалуй стать наверное таким как один. Да? Когда мы не можем охватить всё, мы начинаем рассматривать по краям, а рассматривая по краям, очень часто забываем о том, что... Три шага назад мы смотрели что-то такое, чего, что может показаться диаметрально, возможно, противоположным сегодняшнему нашему взгляду. Вот представьте себе конструкцию, в которой много-много-много-много разных граней. Такой шар, знаете, как дискотека, да? <соценно> со светящимися гранями. Только в отличие от развлекательного элемента этот, этот кристалл сознания с одной стороны он целостен, а с другой стороны он абсолютно разобран. Его целостность в том, что он, там все связано со всем, а разобранность заключается в том, что все грани этого шара они непрозрачны. Но нажав на одну, раскрываются еще какие-то. Причем в хаотичном порядке. Нажал на другую, открытые ранее грани закрылись, но открылись какие-то другие. Нажал на третью грань, закрылись предыдущие, открылись еще какие-то. С повтором, без повтора. И вот надо найти такую комбинацию нажатия этих граней, чтобы открылось все и сразу все стало видно. Вот когда мы с вами будем каждый канал изучать в отдельности, это как нажатие на одну из граней. Вся, весь шар вот этот вот, весь кристалл – это сознание Одина, в котором есть все. А то, что мы сейчас с вами точечно познаем, это вот нажатие на какую-то одну. Оно нам открывает в большей степени все сознание Одина, но не все. Но надо как-то так. Найти такую для себя верную комбинацию, чтобы она открыла всё. А почему для себя верную? Потому что какие-то у вас уже открыты априори от природы. Но именно исходя из того, что открыто, комбинация всякий раз будет разная. У каждого человека будет разная. Я полагаю, что я объяснила образно, но э, понятно. Да? Вот, э, Попробуйте это, не забывайте, попробуйте вот это вот видеть всякий раз, когда мы погружаемся с вами в тот или иной канал, что это тоже что-то открывает, а что-то закрывает при этом. Да? И только от вас зависит, будете вы помнить, что сейчас закрыто или нет. Важно это важно.